Друзья, сейчас я хочу представить э, человека, ради которого все мы здесь собрались, э, человека, который э, стоит на передовой, который самые гениальные идеи привносит в это сообщество, это Анатолий Ильи. Поприветствуем, друзья! Всем добрый день. Кстати, друзья, всем привет, кто здесь тоже. Мы для вас подготовили что-то интересное, и уже буквально сегодня вечером вы сможете это увидеть. Но задержался я не из-за этого, задержался я еще из-за одного сюрприза, который вы тоже сегодня увидите. Uh, и я могу себе представить, как тяжело было тем спикерам, которые выступали до меня, потому что они буквально за минуту или за ответ до мероприятия, ну или как до времени получили задание тяните целый час. Хорошо, я предлагаю приступить, потому что я знаю, кто-то уже нас в сети смотрит уже долго. Здесь уже люди ждут. Я хочу показать вам это чудо, которое мы создаем. То есть с одной стороны у нас есть люди, которым есть что заявить. С другой стороны, вы наверняка уже обратили внимание, что у нас все больше и больше людей, которые нуждаются в новых знаниях. Потому что в связи с тем, что пришли новые технологии, и они приходят с такой скоростью, что мы частично даже не успеваем их отслеживать. И в связи с этим появляется большая потребность получать новые знания, актуальные знания, и очень быстро. А что если мы возьмем и дадим возможность этим людям обмениваться информацией напрямую друг с другом? Своего рода этих людей объединяет... Ничего другого, как информация. Более того, эти люди точно так же постоянно хотят получать новую информацию от других спикеров. Они а же тоже нужно повышать свои качества, как спикера или как референта. Мы создаем платформу, на которой любой человек в мире сможет выставить свой курс. С другой стороны, когда вы будете видеть тот контент, который мы даем, вы обратите внимание, что большинство процессов, которые мы можем использовать при построении каких-то партнерских программ, при каких-либо онлайн-продвижениях, все, что с этим связано, то на этой же платформе мы также можем предоставить программное обеспечение, которое будет автоматизировать или оптимизировать какого рода деятельность, любого, ну, разного рода деятельность, связанную так или иначе с маркетингом. И с одной стороны, можно послушать и подумать, что, слушай, ну идея это вроде классная, но... Скажите, пожалуйста, в чем в данном случае эта идея отличается от тысяч или от сотен тысяч других сайтов, которые точно так же пытаются передать какие-то знания другим людям, то есть другие сайты, которые также заботятся о других людях. То есть в тот момент, когда у нас с вами будет готовый сайт, то нам, допустим, сразу же сообществу придется думать о следующей задаче. А каким образом мы будем привлекать новых участников на этот сайт? Сайтов-то тысяча, и есть действительно хорошие, красивые, упакованные сайты. И вот здесь начинается самое интересное. Основные направления, с которых мы начнем работать здесь ток-маркетинг, онлайн-маркетинг, криптоэкономика. Почему именно эти три направления? Давайте посмотрим. В последнее время я не знаю, как вы проводите, ну как вы наблюдаете за происходящим, но я лично вижу следующее: я живу в Европе больше 20 лет. И я вижу, что раньше люди, ходили, ходя на работу, могли себе позволить хорошую машину хорошую машину своей супруги, они могли себе позволить два раза ходить, ездить в отпуск, они могли себе позволить кушать правильное питание, заниматься спортом и еще иметь какие-то хобби. Женщине даже не надо было работать, хватало одного мужчины, чтобы жить вот в таком комфорте. Давайте пронаблюдаем, что происходит сегодня. За последние 20 лет зарплата не увеличилась, она как была, так и осталась на том же месте. Но людям теперь за эти же деньги нужно работать чуть-чуть больше часов. Но самое интересное, что... Не только больше нужно работать, но если я иду в продуктовый магазин, и я вижу, что то, что я раньше покупал в 4 раза или в 5 раз дешевле, стоит сейчас, в общем, понятно, да? То есть все стало в 5-6 раз дороже, а зарплата-то осталась, цифры-то не изменились. Да, это, это действительно так произошло а что потом происходит дальше в тот момент когда мы когда я скажем лично 20 лет назад примерно познакомился с, с, с таким направлением или с таким феноменом как network маркетинг, и когда я начинал разговаривать с людьми которые не были в сетевом маркетинге они смотрели на меня как на какого-то неполноценного человека так мягко я вы что происходит сегодня Сегодня эти же люди стали намного более открытыми, потому что для того, чтобы им прожить месяц, им нужно где-то подрабатывать. И здесь они стоят перед выбором. А как мне подрабатывать? Раскладывать продукты на полке каких-то магазинах? Или, может быть, глядя на успешных сетевых бизнесменов и предпринимателей, начинают задуматься, слушай, так может быть мне тоже как -то в ту сторону посмотреть, потому что ведь есть то, что поставить на весы. И я вам уже вот сейчас, вот из моих последних лет наблюдений могу точно сказать, на э, партнерские программы, на сетевой маркетинг люди в целом во всем мире стали относиться более лояльными, э, стали лояльными к этой индустрии. Здесь понятно, почему это важно и интересно, именно это направление. Потому что сейчас огромное количество людей, больших взрослых людей, Приходят как маленькие дети, которые не могут даже сделать одного шага самостоятельно. Им нужны путеводители, люди, которые покажут, как это делать. Хорошо, что происходит дальше? Они приходят в эту индустрию. Когда они пришли в эту индустрию, они начинают делать какие-то действия, которые ну, абсолютно никак не помогут им прийти к тем целям, которые они перед собой поставили. Сейчас я приведу пример, почему. И, а почему, например, именно онлайн-маркетинг? Давайте посмотрим. Теперь человек э, приобрел какую-то бизнес-возможность, у него появилась какая-то шикарная бизнес-идея. Он одевает, может быть, красивый костюм или какую-то приятную одежду, приходит кому-то навстречу и все красиво и красочно рассказывает. И другому человеку даже это понравилось. Этот человек меня послушал, ему все понравилось, и как только я выхожу из его дома, или мы где-то, может быть, встретились в кафе, он сразу же идет в интернет, в Facebook, Instagram, еще куда-то, и делает полный скан этого человека. И получается по факту то, что человек проделал работу, он даже увидел, получил какое-то ощущение, что вроде бы все здорово получается. Придя домой, получает жесткий отказ. И люди не выходят с ним больше на контакт, потому что они увидели э, какую-то составляющую, которую он в принципе хотел скрыть своей чистой и красивой одеждой. Я сейчас дальше углубляться не буду, потому что мы по времени перетянули, у нас с вами будет достаточно времени, я буду проводить с вами часами в интернете, в онлайне, мы будем разговаривать на разные тематики. И а, почему мы берем именно третье направление, как криптоэкономика? Ну, а, во-первых, давайте уже посмотрим правде в глаза, это абсолютный хайп на данный момент, то есть нету, не было, я не видел вот, за свою историю своего бизнеса, я не видел таких мощных рывков, в тот момент, когда был рывок с интернетом, я был ребенком. Все, что связано с криптоэкономикой, это блокчейн, это транзакционные единицы, это разного рода направления, приложения, все, что с этим связано, это крайне интересно. Почему? Потому что все, что мы сейчас знаем, все системы практически без исключения работают централизованно, и они будут в ближайшие 5-10 лет заменены на децентрализованные системы. Я скажу, к чему вам приведет именно это. С одной стороны, мы можем радоваться и думать, ой, как здорово, мы можем и зарабатывать и спекулировать на курсах, и это круто, и нам не надо работать. Это все хорошо. А я предлагаю посмотреть на эту ситуацию чуть-чуть с другого ракурса. Благодаря технологиям блокчейн и все, что с этим связано, миллионы, десятки миллионов людей в ближайшие 5-10 лет останутся без работы на всю жизнь. У них никогда больше не будет их профессии и они будут вынуждены существовать но это не говорит о том что нет выхода он есть потому что если какие-то профессии уходят то с другой стороны новые профессии приходят и вот как раз об этом уже важно прямо сейчас говорить чтобы проинформировать как можно большее количество людей о предстоящих изменениях в их жизни это, это очень вопрос. интересное направление когда в силиконовой долине стали появляться и рождаться эти стартапы как грибы это было такое ну, невероятное время, то есть я прочитал очень много литературы именно по тем ситуациям, что там происходило, какие приложения, с какими сложностями они сталкивались, какие разработки у них появлялись, какие идеи. Это так здорово, и как раз именно по этой причине мы занимаемся этим направлением. Потому что мы уверены, что мы тоже предоставим для человечества обалденнейшее приложение, которым они будут пользоваться долго-долго-долго. Это не все направления, их будет намного больше, но я всегда работаю следующим образом. Мы будем отталкиваться от базиса. Мы сделаем с вами базис, сделаем на него тюнинг. Сделаем еще базис, сделаем на него тюнинг. И будем пошагово реализовывать этап за этапом. А теперь предлагаю вернуться к той ситуации, вот есть у нас теперь с вами, вот мы, вот у нас есть какая-то миссия, мы в нее верим, она нам нравится. Но давайте все-таки зададимся себе вопрос, а каким образом мы будем с вами привлекать аудиторию на этот сайт? И решение есть на самом деле, потому что, вот, например, если мы будем думать старыми стандартами, когда я э, плачу деньги в рекламу, э, когда мне приходят новые посетители, когда им нравится мой контент, они рекомендуют дальше. Это стоит огромное количество денег, огромное количество времени. Но самое опасное в том, что в последнее время вот мы выдаем деньги на рекламу, а назад приходит все меньше, меньше, меньше и меньше. То есть нам приходится изощряться, придумывать, что-то сочинять, какие-то дополнительные э, штуки разрабатывать это усложняется все мир меняется друзья. а с другой с другой же стороны если вот вот давайте просто вот, вот просто пример давайте вот просто себе такую ситуацию мы посмотрели какой-то красивый классный полезный курс и мне он даже сильно понравился и в тот момент у меня, я даже вот по статистике порекомендую его одному человеку дальше. А знаете, что произойдет в тот момент, что если рекомендатель будет с этого профитировать, и профитировать не только за одну рекомендацию, но если даже тот друг, которому он порекомендовал, тоже порекомендует дальше, за это он тоже получит какое-то вознаграждение, то в этот статистика говорит уже совершенно о других делах. Этот же человек будет рекомендовать этот полезный курс 10 раз как минимум. Более того, он будет помогать принять решение, Покупки именно этого курса. И здесь мы снова встали перед следующей задачей перед следующей сложностью, которую нужно решить. Если мы сейчас разработаем какой-либо стандартный маркетинг-план, компенсационный план по многоуровневой схеме, то это будет ничего другого, что мы уже сейчас с вами имеем на рынке. И, в принципе, как и таких сайтов, так и таких маркетингов, то есть, ну, как бы, будут какие-то движения, но не будет именно того эффекта, который нас интересует. Нас интересует глобальное покрытие по всей планете. Тогда мы сказали, если уже мы это будем создавать, тогда мы создадим, ну, на наш взгляд, это должен быть самый лучший маркетинг-план, который был вообще представлен до этого вообще в мире. Он должен быть уникальным, он должен быть просто такой, чтобы человек, один раз его увидев, не мог больше без него. Мы давно тренируем людей, я уже последние 6 лет э, все это делаю без оплаты. Я отдаю это от чистого сердца. Я считаю, в жизни это так. Э, если я что-то от жизни получил, то я должен заплатить той же монетой и э, мне не хотелось менять эту стратегию не хотелось также мы пронаблюдали что э, что происходит сейчас с людьми вообще в целом все последние года десятилетия нас всех с вами разделяли нам подменяли ценности мы мы просто жили каждый сам за себя и удалялись и удалялись друг от друга благодаря телевидению радио и всем дополнительным программам каких только не бывает и как раз это происходит именно сейчас люди поняли, что надо объединяться в сообщество, потому что совместно мы сила. Я уверен, что каждый из нас, здесь присутствуют люди, которые приехали только по приглашениям, я уверен, что каждый из нас сильный человек и каждый из нас справится со своими целями и задачами. Лично я верю в то, что если такие сильные люди объединятся в одно, то, во-первых, мы это сделаем быстрее, во-вторых, мы создадим такой большой энергетический поток, что огромное количество людей, будут просто хотеть сюда прийти и быть рядом с нами. Все, кто здесь присутствует, вы просто проанализируйте свои последние месяц, полтора, когда мы с вами, когда мы приоткрыли занавес, чем мы занимаемся уже больше, чем полтора года, и готовим этот проект. Как вы себя чувствуете? Как вы себя чувствуете? Я себя чувствую просто превосходно, потому что я каждый день вижу счастливые глаза счастливых людей, людей, которые начали снова верить во что-то. И Именно поэтому на этой платформе, как еще один дополнительный оффер, это будет как раз наше с вами сообщество. И любой человек, который приходит за знаниями, он сможет выбрать себе нужный ему курс и именно его посмотреть. Он может после просмотра курса или независимо от курса, выбрать себе какое-то программное обеспечение, увеличить товарооборот своей компании. Или с другой стороны, он может сказать, слушай, курсы это все круто, но все-таки быть в среде, где постоянно идут обновления, вебинары добавляются новые спикеры, появляются какие-то интервью, появляется какое-то движение, фокус-группы, телеграм-чаты, выездные мероприятия. Как вам нравится, как мы работаем на выездных мероприятиях? <связь> а, и вы знаете, подобного рода мероприятия мы будем проводить каждые три месяца. И будем приглашать вас, отдельных людей, кто именно особенно старается для общества в целом, они будут здесь, и мы будем с вами проводить эти недели, если надо будет, месяца. Вернемся, может быть, непосредственно к маркетинг-плану. Когда создавался маркетинг-план? Мы поставили перед собой две очень важные задачи. С одной стороны, вы помните, я сказал, что я все это время работаю абсолютно без оплаты, я отдаю свои знания так, как и не есть, так, как я их получил. И именно по этой стратегии мы сказали, что если люди приходят и платят за, допустим, участие в сообществе, да, чтобы получить доступ к каким-то дополнительным материалам, то все сто 100% Средств должны распределяться между участниками этого сообщества. И если мы уже знаем, что все равно процентов средств, которые приходят, распределяются между участниками, то, то тогда наша основная задача найти самые короткие пути в ваши кошельки. В какой-то момент, изучая уже более чем 2,5 года, очень интенсивно изучая, работая на разного уровня с разным уровнем людьми на разных уровнях разработки у нас стала вырисовываться картинка как подобного рода начинания должно работать вообще в целом и я хочу вам это показать есть огромное количество просто шикарнейших возможностей в мире чтобы люди могли встать как-то на ноги получить какую-то идею бизнес все, что с этим связано но есть одно или даже несколько но есть определенная опасность Определенная опасность, что то, что мы начали, закроется. Или по какой-то причине не будет дальше так работать, как мы себе это представляли изначально. С одной стороны, есть персона, или может быть это группа лиц, кто организовывает это начинание. На них можно оказать давление. Или он может быть изначально злым человеком и намеренно вытаскивает из вас деньги. Или самое частое, что происходит, что может произойти, что это такой же простой человек, как и мы с вами. А если он такой же человек, как и мы с вами, значит он так же, как и мы с вами, имеет право на ошибку. И очень часто именно этим правом пользуются эти люди. С другой стороны, у нас есть серверная часть. И большинство систем, которые сейчас на данный момент работают в мире, это централизованные системы с централизованным управлением. Я думаю, вы все уже не раз слышали и видели, или где-то слышали, что... Какая-то хакерская группа атакует какой-то большой концерн, какой вплоть до Пентагона, да, если вот, может, новости отслеживали в последние там, 10 лет. Все дело в том, что когда в одном месте собираются много денег, в частности, программное обеспечение банка, или с другой стороны, где собираются данные о населении там, каких-то регионов, стран, или, ну или может быть там какая-то социальная сеть, к примеру, где огромное количество данных, то эти данные тоже крайне интересны, потому что это золото. Их можно продавать. Я сейчас постараюсь с простым языком донести. Отличие централизованных систем от децентрализованных систем. Просто как пример, это может быть абсолютно разные формы. В централизованных системах данные хранятся здесь, в центре системы. В децентрализованных системах данные копируются на сотнях и тысячах и на сотнях тысячах серверов по всему миру. И если, допустим, где-то здесь происходит хакерская атака, и люди меняют какие-то данные и стараются вывести какие-то средства, которых изначально здесь не было, то в данном случае данные улетели и вы их потеряли. А здесь, перед тем, как деньги куда-то уйдут, вся система для того, чтобы авторизовать этот вывод, должна синхронизированно сказать, что да, здесь действительно было столько денег, и да, они действительно могут отсюда уйти. И если она не, не легализована, эта транзакция, то она отменяется, And... код переписывается синхронизированно с этим, и ничего не изменилось. Вы можете просто сами проанализировать, ну, например, блокчейн биткоина. Как вы думаете, есть какие-то лица, которые не хотели бы, чтобы был биткоин в мире? Как вы думаете, есть у этих людей деньги? А как вы думаете, почему эта система все еще стоит и работает? Потому что она децентрализована, и нет возможности надавить на организатора, и нет возможности централизованно вытащить отсюда все. И именно поэтому, когда я вам говорил о криптоэкономике, я это как раз и имел в виду, что вот этих профессий больше не будет. Здесь сейчас более-менее понятно? Повысим на одну передачу. Появилась такая технология, как смарт-контракт. И вот эта технология позволила нам переносить маркетинг-планы, хранение контента, децентрализованный доступ к контенту. И э, подобного рода системы мы теперь можем программировать полностью на смарт-контракте и от, отдавать это в DAO. Кто еще не знает или не слышал, это децентрализованная автономная организация. Что имеется в виду децентрализованная автономная организация? Это организация, у которой нет хозяина. Это организация, которая не принадлежит никому и всем. И эта организация самостоятельно решает в виде участников сообщества, кого им слушать, а кого им не слушать. Это организация, где само сообщество решает, а что нам еще здесь надо. Здесь есть еще одно огромное преимущество. Open source. Кто знает, что такое открытый код? Кто, кто не знает, вернее, кто не знает, что такое открытый код? Окей, окей, okay. okay. я вам сейчас поделюсь с вами. Это, кстати, очень удивительно, почему две руки всего было поднято. Вы что, правда не знаете, что такое открытый код? Открытый код – это когда мы выкладываем все наши разработки в открытый доступ, и любой человек, любой разработчик с мира может улучшать этот код. А мы с вами будем разрешать ему это делать или не разрешать. Открытый код это говорит нам дает нам возможность ускорять наш блокчейн, улучшать наш блокчейн, его просто усовершенствовать, и мы сами с вами будем это ну как разрешать. Я даже могу вам доказать, что это очень хорошо работает. Если вы обратили внимание, то, э, э, то ну, как скажем, первые люди, первые идеологи, которые начали заниматься этой идеей, они русскоговорящие. Но с другой стороны, вы можете обратить на нашей платформе, где мы сейчас на данный момент еще проводим альфа-тест, что там все-таки много языков, а не только русский язык. Но что самое интересное, у сообщества нет отдела, который занимается переводами. А кто же делает тогда эти переводы? Само сообщество и делает. потому что мы показываем пример на русском языке, как работает сообщество, как оно может работать. И появляется, например, где-то человек, которому тоже нравится эта идея, допустим, в Турции. Но ему тяжело работать на русском языке. И он говорит, а я хотел бы на турецком. Этот человек, этот инициатор получает табличку, в течение двух-трех часов ее переводит, и вы видите на сайт, который говорит на турецком языке. Именно поэтому так четко, корректно и быстро все работает. Ну, Кто с нами месяц уже вот тест сейчас проводили, вы же видите, как мы на тестовой фазе работаем. Вы можете себе представить, что с вами начнется, когда мы перейдем в рабочий режим? Потому что на данный момент вы можете видеть только, как мы тестируем. А как мы работаем, мы вам покажем после марта. Okay? <плодисменты> <плодисменты> <плодисменты> более того, это начинание вызвало огромный интерес в мире. И буквально за первые 30 дней наш сайт посещает более чем 100 странах. О чем это говорит? В каждой из этих 100 стран есть 100 языков, 100 менталитетов, 100 разных жизненных ситуаций, есть биткоины, нет, нет биткоинов, можно, нельзя и так далее. В каждой стране индивидуальная ситуация. А теперь давайте представим такую ситуацию, что мы с вами совет директоров, и мы ведем централизованную компанию, и мы заряжаем, что мы хотим создать самую большую компанию в мире и будем заполнять контентом все страны. А теперь, пожалуйста, уважаемый совет директоров, дайте мне решение как мы с вами это сделаем я жду ответ как мы это сделаем у нас проблема как нам ее решить совет директоров и решение есть это объединение людей в группы и, и передать опыт тот который есть в какой-то стране в следующую страну и та страна сама найдет спикеров сама найдет контент сама его отрегулирует сами поставят рейтинг этому спикеру и рейтинг у этого спикера будет децентрализованный который невозможно будет лоббировать и если он мягко говоря, не очень хороший контент имеет, у него будет мало посещений. А если у него шикарный контент, то он станет самым знаменитым в мире. А почему нам нужен этот рейтинг? Вы заметили, как мы все с вами ускорились? Помните, когда появился YouTube, как мы часами заглядывались в какие-то разные ролики там? А ты проанализируйте теперь, как вы. Когда вы смотрите на видео, в котором больше, чем 4 минуты, вы его просто пролистываете. Смартфоны, компьютеры, интернет разогнали нас до такой скорости, что мы не готовы смотреть видео больше, чем 3 минуты. Мы хотим за 3 минуты конкретно знать, что мы хотим. И я, как бизнесмен, не могу себе позволить смотреть часами какую-то вату, честно. Я захожу на платформу и хэштегом, по подобию хэштега пишу слово «биткоин», выставляю с четырех звезд спикер. И я могу быть уверен, что этот спикер его не кто-то пролоббировал, а само сообщество сказало, что он реально классный пацан, и мы реально знаем, что он внесет ценность, и поэтому мы даем ему 4 звезды или 5 звезд, ну примерно. Вот это я хочу как бизнесмен. Быстро и то, что нужно. А если вы думаете, что наши дети, наше поколение, которое сейчас возрастает, другие, то вы все заблуждаетесь. Если вы считаете себя сейчас быстрыми, то поверьте мне, вы просто улитки по сравнению с детьми, которые сейчас растут. Потому что наши дети уже сейчас учат нас делать какие-то процессы, хотя он еще садик не закончил. И я вам скажу, что как раз с этими детьми произойдет еще одна эволюция. Пройдет эволюция образования в целом. Потому что когда 15-летний или 16-летний уже человек приходит в университет и видит 70-летний шаблон прошлой жизни... Он просто не понимает, что он здесь делает. Он не понимает, чего он его хочет учить. Потому что когда этот учитель старого образца пытается показывать ему какие-то формулы или процессы, которые работали 50 лет назад, вот этот 17-летний ребенок, который родился 17 лет назад, глядя вот так под партой в айфон, делает ему исправление. Мы уверены и верим в то, что э, университеты будущего будут у вас в смартфонах. И э, то, что сейчас нас кормят с вами. Вот у меня есть корочка, и если она у меня есть, тогда я что-то получу. Я вам могу рассказать уже сейчас реалии сегодняшние. Я веду бизнес очень давно. У нас есть большое количество людей, которые находятся на зарплате, то есть людям, которым мы платим зарплату. И вы знаете, я ни у одного из них не спросил, какой у них диплом, потому что мне абсолютно одинаково, какой у вас диплом. Я хочу видеть ваше вовлечение в процесс, которым мы занимаемся, и ваше погружение в этот процесс. А все остальное пусть работает по старым шаблонам и мягко загибает, затухает, так скажем. Мы с вами примем участие в эволюции процесса образования. Welcome. Если вы думаете, что это все, то это не так. Я очень люблю и уважаю индустрию сетевого маркетинга. Я вам говорю это открыто, смело и прямо в глаза во всем мире. Потому что если бы не было этой индустрии, сегодня какой день недели? Сегодня первый... пятница. Пятница? А время сколько у нас? Ше... 5 часов? Да. То сейчас скорее всего закончилась моя смена, и я бы следство своего погрузчика в синей одежде. А потом бы в этой грязной одежде я бы сел в свою грязную дешевую машину и поехал бы домой к своей любимой жене. Я бы обязательно еще создал какой-то конфликт, потому что когда денег не хватает, конфликты сами по себе назревают. А потом бы я пошел, открыл первую бутылку, вторую, третью пиво, и сказал бы, это во всем виновата моя жена. Но благодаря тому, что есть такая замечательная индустрия, Моя жизнь лечет совершенно другим путем. Я самостоятельно моделирую свою жизнь и свое будущее. Я считаю, что это здорово, и как можно большему количеству людей нужно быстро понять это и начинать получать новые профессиональные навыки именно в новых бизнес-реалиях. За счет того, что мы официально 4 недели назад начали создавать свой собственный блокчейн на смарт-контракте полностью децентрализованную автономную организацию, я твердо верю, что в ближайшие 5-10 лет мы эволюционируем полностью еще и сетевую индустрию в целом. Потому что когда люди будут видеть, что есть возможность работать не доверяя каким-то другим сторонним системам, у них появится возможность работать в среде, где присутствует доверие без доверия. И они могут быть уверены, что если они начали работать на этой децентрализованной автономной организации, то свой приватный ключ они смогут передать еще и своим детям по наследству, и их детям еще и к детям и так далее. Также меня крайне радует, когда будут появляться такие системы, то подобного рода пирамиды, где людям обещают «неси какие-то деньги, а мы будем работать своими деньгами, и ты будешь получать целый процент в день», они а просто сгинут с этой земли, потому что за счет того, что у нас открытый код, Любой человек сможет проверить, правда он мне говорит или нет, это во-первых. А во-вторых, эта система не, просто не сможет математически работать. И что еще такое, ну как преимущество очень большое, я считаю, да, что вот этот код, вот эта программа, так ее назовем, ей не нужны автомобили, ей не нужны путешествия, ей не нужны никакие там накопления. Это просто программное обеспечение. Она не жадная, она нечестная или бесчестная, она просто есть и все. Она нейтральная. А вот что каждый из нас делает с этой системой, лежит уже в ваших руках. Потому что за счет того, что 100% средств распределяется между участниками, которые строят здесь бизнес, то можете себе так представить, что это ваш собственный бизнес. И именно от вашей активности будет зависеть ваше будущее. И здесь, например, нет такого, вот он пришел первый, и он будет больше всех зарабатывать. Нет такого, ты можешь прийти 500-тысячным, проделать профессиональные качественные действия и станешь самым популярным человеком внутри этой системы. <связано> Эта идея родилась не вчера. И зарождалась она совершенно с другой колокольни, так скажем. Но за счет того, что где-то полтора года назад появились первые намеки на то, что нужно создавать что-то подобное, ты автоматически начинаешь разговаривать с другими людьми. И в какой-то момент тебя начинают поддерживать совершенно другие люди и совершенно бескорыстные, и без всяких вообще от тебя чего-то хотений. И один из первых людей, своего рода таких идеологов присутствует сегодня здесь. Это человек, который предоставил нам платформу, это Евгений Дранников, он сегодня выходил. Он предоставил нашему сообществу платформу, И на, на которой мы целых полтора года совершенно без оплаты могли тестировать наши курсы, вебинары, семинары, полезности, оттачивали техники, узнавали, что хотят люди. У нас не было никаких партнерских программ, но на этой платформе зарегистрировалось более чем 9 тысяч человек. Женя, я хочу тебе сказать большое спасибо за то, что такие люди, как ты есть. Спасибо большое, Женя. Где он? Жень, спасибо. Спасибо. Yeah. спасибо большое. Какой, э, в какой-то момент, разговаривая и делясь этой идеей дальше, я познакомился с таким замечательным человеком, человеком, который занимается трансформационным образованием, э, таким как Юрий Свобода. И Юрий Свобода загорелся этой идеей. Он оставил все, что он делал до этого. У него были определенные сложности, он отказался от бизнеса, который он вел. Но он преследует эту идею до последнего. Юра, спасибо тебе, что ты такой есть. Спасибо большое. Я очень благодарен также таким людям, как Владимир Шайерман, человек, у которого есть огромнейший опыт, человек, который строит огромные организации, тысячные, десятитысячные, человек, который занят до невозможности. Но в тот момент, когда этот человек слышит об этой идее, все возможности становятся такими маленькими. И я хочу сказать и выразить этому человеку отдельную благодарность и спасибо за то чудо, в котором он принял непосредственное участие в наш маркетинг-план. Он вложил сюда... Все годы и все знания своей жизни. And, Спасибо большое. Я хочу thank поблагодарить you. других людей, которые также присоединились, в частности, здесь присутствует Михаил. Когда Михаил э, узнал о нашей идее, наша платформа э, ну, как работала еще как э, в самом первом безпосередственном режиме, когда мы просто хотели. Э, Но, ну, Миша, э, у него есть дети, у него есть там всякие свои там заботы каких там только нету. Но он оставил все и практически все время стал посвящать этой платформе. Has... Спасибо, Миша. Я хочу поблагодарить каждого, в частности, мастер-дистрибьюторов, первых людей, первых людей, которые узнали этой идеи, они в нее поверили и поддержали нас. Большое вам всем спасибо. И, конечно же, я хочу поблагодарить всех, кто сегодня не смог приехать. Мы очень хотели бы собрать вас всех вместе в одном зале, чтобы мы с вами проработали день и два и три. Мы сделаем это с вами обязательно и проведем наверняка, я думаю, что-то около недели в какой-нибудь теплой, прекрасной стране и проведем замечательное мероприятие на тысячу людей. На это мероприятие мы пригласим лидеров мнения с разных стран, и они поделятся с нами своим опытом. И мы сможем себе этого позволить, потому что у нас много и мы сила. Uh, we will, we will our, uh, вот. Друзья, мы все с вами, у нас сейчас буквально один месяц, наверное, два дня, как мы приступили к альфа-тесту. И вы все видели у нас на сайте такой своего рода countdown. Этот countdown означает ничего другого, что наша фаза альфа-тестирования заходит к, своему финальному, к своей финальной фазе. И у нас начинается с вами очень интересный момент, своего рода такое бета-тестирование, когда мы с вами начнем тестировать нашу базовую версию продукта. Самую первую маленькую базовую версию. У нас будет с вами практически каждые две-три недели новые новые релизы. У нас сегодня первое число, и мы сделаем все для того, чтобы первого числа до конца еще этого дня у вас открылась площадка для вебинаров, где вы будете централизованно проводить э, свои курсы, отгружать свои курсы и обучать всю свою аудиторию, всю свою команду правильному бизнесу в новых современных реалиях. И сейчас, если мы будем отталкиваться от старых шаблонов, большинство из нас сидит и ожидает, что я буду рассказывать, мы еще сделаем то, мы еще сделаем это, мы еще сделаем, мы еще сделаем мы еще сделаем. Мы не будем это делать, и вы, наверное, уже получили возможность познакомиться с нами. Мы сначала делаем, а потом говорим. Сегодня я уже знаю, что наша платформа готова. И сегодня мы откроем для вас эту платформу. Она стала готовой только лишь сегодня, и мы не успели наполнить ее предварительным контентом ну там мы сделали уже что-то чтобы видели как это будет устроено все дело в том что мы старались очень сильно у нас было несколько препятствий непредвиденных которые нам пришлось преодолеть у нас была очень мощная хакерская атака четыре дня подряд но вы не знали этого и не заметили этого никак нас пробовали на прочности это нормально мы ждали мы были готовы к этому и с другой стороны мы в частности я скажу от себя я хочу и хотел и сейчас еще хочу Сделать вам небольшой сюрприз и своего рода такой подарок. И наш подарок тоже готов. Мне просто пришлось какую-то часть нашей команды программистов переключить на дополнительные работы. Там нужно было сделать несколько API, протестировать их, ну как на дополнительное еще одно устройство. И в связи с этим мы просто только сегодня доработали платформу и просто тупо не успели наполнить ее контентом. Просто не успели по времени. Мы очень сильно следим за дедлайнами и сегодня наш дедлайн. И мы сейчас, когда с вами я здесь закончу, я пойду заниматься именно этим. И сегодня до 12 вы получите то, что мы делали. Я просто подумал, и э, я слышал, что вы говорите. И многие люди говорили, что ну, мы же в мобильном мире живем. Нам же нужно э, как-то быстро. А у нас вот приходит очень много молодых людей, у которых вообще нет компьютеров. Они мне нужны. Как им тогда быть? Мы просто посмотрели в разные телефоны, э, и э, просто увидели, что во многих из них не хватает одного значка. Мой программист, который занимается этим, прямо сейчас в самолете. Я вам хочу сказать, что в ближайшие две недели вы сможете отгружать его с App Store. Download... Она полностью готова, она полностью протестирована. Как только он приземлится... Я запишу для вас отдельное видео и выкину вам его в группу, чтобы вы посмотрели, как эта штука для вас устроена. Хорошо? Uh, as as landing, uh, и для того, чтобы мы еще сам сайт для вас включили, там не хватает одного лишь маленького элемента, из-за которого я задержался к вам на целый час. Это небольшое видео, которое приглашает вас непосредственно на сайте и ознакомиться с и сейчас отдельная команда три человека сидит и запиливает это видео которое мы прям сегодня начали снимать два часа назад мы просто физически не успели добраться до видео но в тот момент когда была платформа уже на лицо мы просто поняли что его просто не хватает у нас было для него место там можно вставить картинку но зачем довольствоваться чем-то если мы можем и мы выдавим из себя и сделаем так чтобы вам было приятно я просто уверен, что вам понравится наш сайт и завтра на... у нас же будут какие-то мероприятия по плану, насколько я понимаю, да, еще? Если мы хотим, конечно, я не знаю, насколько вы вовлечены сейчас, конечно. Завтра я с вами пройдусь по сайту и завтра мы с вами прямо на экранах поработаем по мобильному приложению. Это хорошо, это так вас устроит. Мы... А сегодня я хочу предложить вам заняться чем-то приятным, отдохните, выспитесь, потому что в ближайшее время вам просто будет не до сна, потому что вас будут атаковать со всего мира, со всех планет, и будут вас умолять и просить, пожалуйста, расскажи мне поподробнее, пожалуйста, поговори с моими людьми. Большое вам спасибо всем, большое спасибо, большое спасибо.